Добрый вечер всем. Сегодня новогодний вечер. Меня, как говорится, не судите строго. Я последний раз за кафедрой стоял лет 20 назад, наверное, так. Пытал, пытался что-то сказать. Я без Библии. Без Библии чисто своими словами. Чисто затронуть тему благодарности. И просто выдалось место свободное, как для меня, как, думаю, нормально будет. А, все, мы как, начнем с того, что мы все привыкли, что все внимание за благодарность идет... Вот, вот сейчас Аня, вот, вот Аня много благодарит, она как бы у нее жизнь такая, Бог ее хранит, да, у нее, она как-то в тонусе, в таком, и ей приходит, и она, она не успевает отдохнуть, и все время благодарит, благодарит, благодарит. Или вот или возьмите к примеру, возьмите вот наркоман, был 15 лет наркоманом, да, Бог его вывел. Он освободил его, он пришел в церковь, все, он благодарит, естественно, он у всех на слуху, как говорится, да? А я поразмылся, вот это не у меня давно было, а почему, а почему вот именно все думают, что это тоже какой-нибудь, ну, человек, который был на, зависим там, почему Бог именно его больше любит и почему он должен больше благодарить, чем, чем допустим, среднестатистический член церкви, которых, я так понимаю, процентов 60-70, именно, который, вот, я тоже себя в этот, в этот процент включаю в свою семью которые живут обыденной жизнью, ходят в церковь, есть, есть какие-то, как сказать, как то, локальные такие грешки, которые, ну, человек кается и опять дальше живет, да. А, а, я так подумал, так получается, если, если Боб наркоман, у него такая жизнь была, и он благодарит. А в моем понимании, я, я должен больше благодарить. Все мы должны быть, кто избежал всего этого, наверное, должны больше благодарить, потому что Бог узберег от, от, от всех этих невзгод. Мы не, пережи, не, не Допустим, многие из нас не переживают этого, что переживает тоже наркоман, или еще. Ну, так вот в таком смысле, что как бы. Ах, так что нас Бог хранит. Мы, если есть какие-то проблемы, мелкие там. То, что, допустим, можно, ну, те же финансовые проблемы. Мы думаем, а, это, это ерунда, там, деньги есть, мы их решим. А на самом деле Бог помогает и даже те же финансовые проблемы решить. Казалось бы, если, пойдешь и ты Богу, Бог все финансовые проблемы, ну, тобой правит, и ты у тебя всякие, все, все проблемы, что зависит от финансов, ты как бы их решаешь. Но вот такие большие проблемы нас Бог просто хранит. Вот у нас, вот, мы подводим итог, кто такие явные, явные, за что явно благодарить. Я так считаю, так, в моем понимании, у нас обыденная жизнь. И мы как-то привыкли, так, ну, вот, прожили, ну, спасибо, Господи. А я думаю, что мы должны, даже вот, люди, так, вот, так, опять же, это больше половины церкви, должны просто благодарить за то, что нас Бог не допустил того, что Он дал той же Ане испытать, что Он дал тому, тому же наркозависимому испытать. Это... Это в моем понимании, мы просто мало благодарим, суета, сует у нас забивает. Просто по жизни поблагодарили, спасибо Господи. Не, я понимаю, что не всем, многие благодарят, но я так понимаю, что судя по нашей жизни, вот как я в одной церкви мы прожили вот сейчас, то просто люди ходят обыденно, благодарят, а надо пересматривать жизнь и как-то стараться, наверное что-то менять и даже больше, больше рассказывать, что мы должны больше благодарить, чем нежели тот, кто то что-то пережил, какую-то аварию или попал в какую-то зависимость. Потому что это, это, это, это, это очень страшно, когда, это, ну, когда человек наркоман, он тратит все деньги, он может дойти до убийства, или он еще ну, с ним, это очень тяжело такому человеку. А мы просто а мы не познали, то есть это, это, это слава Богу, что Бог нас сохранил. И в моем понимании, наверное, Бог даже любит больше такого человека, который, и раз Он не допускает на человека это, это, ну, такие проблемы, значит, мы чем-то заслужили. А если мы чем-то заслужили милость Божью, то значит, мы должны больше благодарить, и больше эту благодарность э, показывать, то есть всячески показывать. Не, то, что, не, то, не, не только за кафедрой, но в, где только можно. Так что я, как сказать... Если можно помолиться и призвать людей больше благодарить, даже я бы сказал, как бы правильно сказать. Попросить у, людей, у, у каждого, кто у каждый, попросить перед Богом прощения за то, что Он нас хранит, и мы мало благодарим. Я так понимаю, что у, может не у всех здесь присутствующих, может кто-то, как, как пастор Релян, он может больше благодарить. Но, допустим, если я на себя смотрю, я должен больше благодарить. Я как бы, должен с какой-то стороны даже покаяться перед Богом, что я мало отдаю благодарности Богу просить прощения и стараться больше взывать, благодарить Бога. И я, я как, это, это мои размышления, что я так понимаю, что у процентов 60-70... Вот, просто мы, мы живем, Бог милует по какой-то причине, вот именно определенные семьи, не знаю как, но что мы как в моем понимании, если это мое, мое личное мнение, что мы даже больше благословляем, потому что раз Бог хранит так нас на путях наших, да, есть мелкие локальные какие-то проблемы, но они как-то решаются, и мы, мы, и мы получается, мы, когда случилась проблема, мы поблагодарили за эту проблему, и оно потом как-то уходит, но мы должны благодарить все время за то, что у нас нету этих проблем больше серьезных, как есть у других людей. Если мы научимся благодарить, если я думаю, что каждый как-то сделает вывод, каждый как-то покаяться в том, что он мало благодарил, оно что-то изменится в лучшую сторону.